Всем привет, меня зовут Инна, компания «Латитуда». Мы сегодня приехали вот в такое красивое место. Это у нас уютное патио, и сегодня нам посчастливилось. Сегодня с нами вместе дизайнер, который работал над этим проектом, и менеджер компании «Латитуда». Сейчас я представлю и задам пару вопросов об этом объекте. Хочу представить вам менеджера компании «Латитуда», которая работала над этим проектом. Это у нас Алла. Алла, скажи, какие материалы были задействованы? Материалов было задействовано очень много. Почти все представленные здесь это наши материалы. Наверное, лучше показать. Угу. Пойдем. Так. Ну, в первую очередь, прямое наше направление – это террасная доска. Террасная доска здесь была м, использована Nextwood. Угу. Nextwood – эксперт. Она усилена. У нее 25 лет гарантии с 3D-фактурой. Интересный вариант. Очень и смотрится красиво, и практично в использовании. Угу. Ну, оптимальный выбор. Клиент доволен. Очень Uh -huh. мы так тоже текстура рады. дерева красивая. Да. Uh -huh. а, был использован керамогранит, керамогранит самонесущий. В данном случае он на регулируемых опорах, можно uh -huh. использовать просто на гравии, можно использовать на газонной траве, его не обязательно клеить. Вот здесь вот ни клея нет, ни швы не замазывались. За... Uh -huh. да uh -huh. А, опять же, вот эти вот сиденья тоже были сделаны из нашего материала. Посмотрим. Поближе, здесь да, полностью так... все металлический Ух, каркас. Тоже, да? Металлический угу. каркас сделан под лавочки, металлический каркас сделан под спинки этих сидений. Обшито кирасной доской, по боку закрыт красиво уголком. Опять же угу. клумбы. Тоже все из нашего материала, все uh -huh. сделано руками наших замечательных монтажников. Тоже весь каркас метал, э, из металла сварен, все заштукатурено. Вот террасной доски здесь нет, ну, в общем и целом внутри все равно вся наша uh -huh. работа. А, что еще здесь мы делали? Uh -huh. общем, ну, скажи, вот интересно. какие твои впечатления вообще? Вот ты сейчас увидела, да, вживую, как вот тебе... Но ну, я в восторге. Я, если честно, когда принесли этот проект, сразу поняла, что будет безумно красиво. Uh -huh. Хотелось вложить в это душу все старания, все силы. В общем-то, так и получилось. На данный момент заказчик доволен, мы довольны. И очень приятно, когда вот uh -huh. такая красота uh -huh. из проекта воплощается в жизнь. Uh -huh. Спасибо. Спасибо. Хочу еще представить вам Елену. Елена работала дизайнером на этом проекте по заказу хозяина. Елен, скажите, вообще, чем вдохновлялись? Почему именно открытая терраса, а не закрытая? У заказчика был запрос на какое-то открытое пространство, на его участке, на котором они могли бы отдыхать всей семьей. И поскольку у нас уже была площадка, изначально подготовленная для домика для отдыха, которую мы перенесли впоследствии в ну, другую часть, uh -huh. а, была идея сделать именно патио, потому что патио это от испанского открытый внутренний дворик, окруженный колоннами, uh -huh. галереей и живой изгородью. У нас мы немного переосмыслили все это, и у нас патио окружено вот такими лавочками с клумбами сверху, все это интегрировано uh -huh. также. А бокам это все разной высоты, разного уровня. По бокам тоже вот такие отдельные клумбы. Uh -huh. И все это еще а, снизу подсвечивается. Очень красиво вечером сидеть. Может быть, ты поделишься какими-то лайфхаками вот для такого проекта? Ну, первый лайфхак, это если у вас на участке большая территория, на которую вы хотите сделать патио, ну или просто какую-то зону отдыха, то лучше разделить ее на, ну, на зоны, простите угу. эту тавтологию, поскольку, чтобы единым пластом это все скучно не казалось, выделяются определенные зоны. И, естественно, используются уличные материалы, в данном случае мы сделали... Uh -huh. Каскад как доминант в этом проекте. Uh, там льется вода, тоже все с подсветками, вечером очень красиво. К нему идет дорога, uh -huh. такая дорожка из уличного керамогранита толстого. И вокруг уже мы организовали две зоны: uh -huh. зону обеденную со столом. Uh -huh. То есть стол раскладывается, можно доставить стулья, много гостей уместить. Uh -huh. И вторая зона, это диванная зона с кострищем. И здесь также э, кострище работает как кофейный столик. Это uh -huh, здорово. Uh -huh. Да, и если поднять вот эту крышку, то есть там э, кладутся дрова, и можно зажечь костер. И uh -huh. здесь зона с шезлонгами. Поскольку у нас бассейн в доме находится вот за этой дверью, угу. здесь шезлонги очень удачно у нас появились. Елена, а как вам работала с компанией Latitude? Были какие-то проблемы, может быть, не знаю? А, вообще очень понравилось работать с вашей компанией, поскольку а, по моему проекту вы возвели всю конструкцию из металла, каркаса, которая находится под полом, угу. а, сделали каркас для клумб и обшили его, то есть подготовили все, целиком положили вот эту плитку. Очень сложно сейчас найти подрядчика, который все в комплексе сделает, именно какой-то уличный дизайн, уличный uh -huh. проект. Uh -huh. Вы согласились, и это было очень нам радостно и доставило удовольствие работать с вашей компанией. Ой, Спасибо, Елена, большое, что выделили время и вот так вот рассказали об этом объекте. Спасибо. Пожалуйста. Мы сегодня вот такой компанией Прекрасно собрались Спасибо большое Эдуарду, хозяину Эдуард, вообще скажите, как вам живет здесь? Как вам проект? Мне живется прекрасно, проект замечательный Очень все красиво Очень все прям очень уютно Здесь прям очень спокойно Здесь нравится быть и хочется быть Отсюда а уезжать не хочется, скажем так Спасибо вам большое За гостеприимство вот За то, что пустили нас и показали Вот такое вот красивое Место. Mm -hmm. Спасибо Али и спасибо Елене, что выделили время, приехали, рассказали и показали. Да. Всем Это спасибо, спасибо большое.